Всем привет! Сейчас нахожусь в Словакии, где проходит акция День открытых дверей в техническом университете в городе Кошице. Сейчас узнаем, что там. А сейчас нахожусь в библиотеке, где проходит эпицентр акции. Посмотрите. Здесь проходит представление всех факультетов университета, где каждый из них рассказывает и показывает про свою сферу деятельности. А также на машиностроительном факультете построили первый в Словакии автомобиль на сжатом воздухе, у которого есть три цилиндра, а он участвовал в соревнованиях в Венгрии и занял почетное десятое место. А сейчас я посещу инновационный центр машиностроительного факультета. Идемте. А также здесь стоит оборудование на миллионы евро, которое делает всякие детали. Турбины. И еще какие-то, даже не знаю, что это такое. Это с ног делает сам. А это второй автомобиль в Словакии, сделанный студентами второго и третьего курса. Тоже участвовал в гонках в Венгрии. А это дипломная работа студентов. Этот автомобиль на одном литре бензина проехал 825 километров. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас какие-то идеи для моих будущих видео, напишите их в комментарии. Пока!